Привет друзья, на связи МК. Собирать компьютер в 2021 году без SSD это как гонять на Волге при этом иметь деньги на Теслу. Вы либо коллекционер, либо мазохист. Если у вас стоит свежий ноутбук, в нем тоже SSD. При этом моделей их столько развелось, что в этом можно запутаться. Какие SSD стоит брать, какие обходить стороной на что обращать внимание, сегодня в этом видео, поехали. А, девушка, пожалуйста, вэйджинто, кинук, традиционный китайский SSD с бабами. Ага. Кинг диан и два голден пожалуйста. Хорошо. Спасибо. На Али таких производителей SSD наберется не один десяток. Нетребовательных пользователей они привлекают ценой. Нередко всего за 1000 рублей можно взять SSD на 120 гигабайт, а утроив эту сумму, взять на пол-терабайта. Однако брать такие решения, как основные накопители — плохая идея. И дело даже не в том, что это обычные SATA SSD. В любом случае они будут ощутимо быстрее жестких дисков. Проблема в качестве. Такие накопители делаются буквально из отбраковки полупроводниковых кристаллов, которые по каким-то причинам не подошли для решений именитых брендов. Небольшие китайские компании скупают их, тестируют, но это не точно, добавляют самые дешевые контроллеры и продают. Мастер Ляо закроет третью смену и получит миска риса, оставив вас один на один с чудом китайской инженерии. Да, возможно вам повезет и такой SSD отработает у вас не один год, но есть вероятность того, что уже из коробки у накопителя будут проблемы, а через полгода-год он умрет, унеся за собой в кремниевую могилу все ваши данные. Означает ли это, что дешевые китайские SSD с Али брать нельзя? Не совсем. Покупать их как основной накопитель для установки системы точно не стоит. Аналогично не стоит его брать и вторым или третьим, если вы хотите хранить на нем какие-то чувствительные для вас данные. А вот под игрушки и всякий мусор рассмотреть к покупке китайчатинку все же можно. С другой стороны, брендовые SSD сейчас не намного дороже. Например, если вы хотите взбодрить старый ПК или ноутбук, можно присмотреться к недорогим SATA SSD на сотню другой гигабайт, типа Crucial BX500. Нужен емкий SSD, чтобы сохранить половину библиотеки Steam, ищите терабайт на SSD, например Kingston A2000 или Adata XPG. Но ну, а если вы уж часто работаете с объемными файлами, можно перейти в высшую лигу и выбрать Samsung 980 Pro. Да, дорого, но за возможность перемещать терабайты данных за считанные минуты, он того стоит. По традиции мы собрали для вас интересные модели SSD на e-каталог в одну корзину. Тут и недорогие модели, и самый топ. Ссылка на подборку угодных SSD, ищите в описании. Итак, вы нашли подходящий вам SSD, как узнать его скорость, нагрев и надежность помимо описания из тестов и обзоров, но на тот ли SSD вы прочли тесты или посмотрели обзор? Многие думают, что после релиза техника уже не меняется, даже если вы купите процессор спустя пару лет после его выпуска и первых обзоров, это все еще будет тот же процессор с такой же производительностью. И с SSD долгое время было так же — обзоры позволяли узнать точное наименование контроллера, тип памяти, объем кэша, нагрев, скорости и чтения и записи, короче говоря, составить полную картину от твердотельнике. Однако теперь это больше не так — производители стали мухлевать. Как это происходит? Известная фирма выпускает новый SSD, его покупают пользователи и на него делают обзоры сайты и каналы. Зачастую, если накопитель оказывается интересным, его многие начинают рекламировать и покупать. И на пике славы производитель берет и изменяет его начинку, никак не меняя название. Причем изменение идет, разумеется, в худшую сторону. Вы покупаете, ставите его в ПК, все устанавливаете и понимаете, что накопитель работает не так хорошо, как обещают обзоры. Разумеется, вернуть в магазин такой SSD уже не получится. Чаще всего под урезание попадает память. Текущая 3-битовая TLC достаточно дорогая, поэтому в емкие версии накопителей производители начинают ставить более дешевую 4-битовую QLC, проблема которой крайне низкие скорости чтения и записи при выходе за пределы буфера. Причем низкие даже по меркам HDD. Нередко можно увидеть всего 100, а то и 50 мегабайт в секунду на запись — это при том, что производитель нередко обещает нам полторы-две тысячи. Как не нарваться на такого кота в мешке? Сортируйте отзывы по дате и смотрите самые новые. При малейшем подозрении на мухлёж лучше отказаться от такого SSD, благо на рынке хватает других производителей. Покупка БУ электроники – отличный способ сэкономить. Так я купил свою камеру у Альфа 6400 и оптику к ней примерно на 30% дешевле, в отличном состоянии, но вот SSD я вам покупать с рук не рекомендую. И вот почему. Не так давно была вспышка майнинга криптовалюты Chia, для которой нужны как раз быстрые SSD и емкие HDD. Через твердотельник прогоняются огромные объемы информации в десятки и даже сотни терабайт. Разумеется, под такие нагрузки обычные пользовательские SSD и близко не заточены. А с учетом того, что почти любой накопитель сейчас можно прошить, мошенники стали этим пользоваться. Схема выглядит просто. Накопитель гоняется в майнинге до 70-100% от указанного производителем ресурса, после чего у него скручивается Smart и SSD продается с хорошей скидкой как ни бит ни крашен. Собственно поэтому отличить реально новый накопитель от за замайненного вы не сможете никак. И снова во всем виноваты кто? Правильно, майнеры. Лучше откажитесь от покупки SSD в сомнительных местах на полгода-год. К счастью, эпидемия Че практически сошла на нет, поэтому скоро такие Франкен-SSD исчезнут на совсем. Твердотельные накопители — достаточно новый продукт на рынке комплектующих, поэтому их скорости нарастают лавинообразно. Если еще пять лет назад скорость SSD в 2 гигабайта в секунду казалась умопомрачительной, то текущие накопители достигли уже 6-7 гигабайт в секунду. И уже в следующем году на рынке появится решение, способное обеспечить аж 15 гигабайт в секунду — это уже сравнимо с базовой OZU DDR4. Разумеется, это заставляет пользователей SATA и SSD со скоростями всего в несколько сотен мегабайт в секунду чувствовать себя неуютно. Но спешим успокоить — для домашнего ПК, даже очень мощного, такие скорости просто не нужны. К примеру, Sony на презентации PlayStation 5 уверяла нас, что суперкрутой SSD их разработки с навороченной технологией сжатия данных, подключенной напрямую к процессору и обеспечивающей скорости чтения аж до 9 гигабайт в секунду позволит перевернуть мир игр и забыть про загрузки. Но что мы видим на деле? Не так давно Sony разрешила подключать к своей консоли сторонние SSD, и тесты быстро показали, что никакого реального преимущества быстрый SSD не не дает. Так, например, при установке SSD VD750SE, которая обеспечивает скорость всего 3,2 ГБ в секунду, то есть вдвое медленней, реальная разница в скорости загрузки игр была в основном лишь сотни миллисекунд. Только в одной игре была разница в 2 секунды — сложно назвать такую задержку серьезной. Пока бояре пошли еще дальше и стали устраивать сравнения между SATA, PCI Express 3.0 и 4.0 SSD. Итог был немного предсказуем. Да, дешевые и временами почти на порядок более медленные SATA — действительно медленные. На целых полсекунды. Временами аж на секунду. Почему же так происходит? Почему ускорение работы накопителя в 10 раз минимально сказывается на быстроте работы системы и игр? Во-первых, нередко упор идет в остальные комплектующие, ведь только SSD в последнее время резко стартанули по скорости работы — процессоры и видеокарты в этом плане куда консервативнее, ибо они на рынке присутствуют куда дольше. Во-вторых, не стоит забывать, что предыдущее поколение Xbox и PlayStation работает на HDD — создателям игр и движков приходится это учитывать и максимально оптимизировать работу своих творений на жестких дисках. Поэтому, когда движок получает свое распоряжение хоть какой-то SSD, который в любом случае на порядок быстрее по скорости работы с небольшими файлами и на тот же порядок лучше по задержке, он просто сходит с ума и не знает как работать с такими мощностями. Это легко проследить по нагрузке на SSD во время загрузки игр. Даже дешевые SATA решения резко грузятся больше, чем наполовину, ну а топовый топовые PCI Express 4 частенько прохлаждаются с нагрузкой в единицы процентов. Так что вердикт здесь прост — если вы не работаете ежедневно с сотнями гигабайт данных, не стоит гнаться за скоростями и переплачивать за топовые SSD. Мы уже привыкли к тому, что процессоры и видеокарты ощутимо греются и требуют активного охлаждения. Но все еще для многих кажется удивительный тот факт, что многие SSD также не самые холодные ребята и аналогично требуют к себе внимания. Собственно, с логической точки зрения здесь все понятно — контроллеры быстрых SSD прогоняют через себя нередко гигабайты данных в секунду. И их еще нужно на лету упаковывать в чипы — все это приводит к тому, что топовые контроллеры нередко имеют уже по 4-5 быстрых ARM-ядер с теплопакетом в десяток ватт. А это, увы, уже требует наличия какого-никакого радиатора. Будет ли накопитель работать без него — разумеется. Однако нужно понимать, что при серьезной нагрузке типа архивации, работая с апдейтами Windows или установки игр, такой SSD может быстро нагреться до критической температуры и начать тротлить, то есть снижать свою производительность. Поэтому, если вы купили себе топовый накопитель типа VD850 или Samsung 980 Pro и в комплекте не было радиатора, не экономьте. Купите еще за пару сотен рублей радиатор к нему на AliExpress. Или же, если на вашей материнской плате имеется радиатор для M2, не стоит про него забывать. Однако нужно помнить, что это касается высокоскоростных NVMe SSD. Простые SATA в дополнительном охлаждении совершенно не нуждаются. Как схематично выглядит SSD? Многие скажут, что это контроллер с подключенной к нему флеш-памятью и будут правы. Очень многие твердотельники действительно имеют только два этих компонента, без которых, собственно, и SSD не будет. Однако есть и третий важный игрок. DRAM кэш. По сути, это небольшой чип ОЗУ, редко больше чем на 1 гигабайт, подключенный к контроллеру. Зачем он нужен? В нем хранится таблица с адресами данных во флеш памяти накопителя. Это позволяет последнему меньше обращаться к памяти для получения информации о свободных и занятых ячейках. А значит SSD с DRAM кэшем будет работать быстрее при постоянном потоке данных к нему, что мы и видим на практике. Поэтому если вы ищете себе SSD лучше, чем простой SATA накопитель, стоит обратить внимание на наличие ram кэша. Нередко модели с ним стоят лишь немного дороже, чем без него, но при этом они ощутимо стабильнее и быстрее в работе. Существуют SSD, которые отъедают под DRAM кэш часть ОЗУ компьютера. Такая технология называется Host Memory Buffer. Одним из самых известных представителей таких накопителей является достаточно популярный Samsung 980, который в теории может работать на скорости до 3 ГБ в секунду. Разумеется, такая технология не заменит полноценный DRAM кэш Во-первых, максимальный объем забираемой из ОЗУ памяти редко превышает 32-64 МБ, то есть составить таблицу адресов получится лишь для 32-64 гигабайт флеш-памяти, что обычно на порядок меньше общего объема накопителя. Во-вторых, все же ОЗУ ПК расположено дальше, чем чип на самом текстолите SSD, так что и задержки доступа к такому кэшу выше, но все еще наличие хост memory буфер лучше, чем его отсутствие. Что в итоге? TLC память хорошо, QLC хуже. Брать китайский SSD не стоит, но если очень хочется, можно только под игрушки и некритичные для вас данные. Переплачивать за быстрые NVMe SSD, если вы не работаете с большим количеством данных, не стоит, а если работаете, не забудьте купить к нему радиатор, если он не шел в комплекте. И если глядя на цены современных SSD, рука так и тянется ковита, гоните эту идею прочь. Шанс купить замайненный в Смерть SSD очень велик. Если вы хотите узнать о SSD еще больше, посмотрите наши два других видео: 10 мифов об SSD и SSD практические советы. Ссылочки будут в описании. Также в описании будут ссылочки на подборку SSD на e-каталог, который мы вам советуем. Там же будет ссылка на наше сообщество ВКонтакте, где мы вам рассказываем о самых свежих IT-новостях. Меня зовут Михаил Крошен, еще увидимся. Пока!